Всем привет! Сдаем в аренду рабочие места с юридическим адресом на территории Москвы и Новой Москвы с разными налоговыми. Звоните по телефону, который указан ниже. Специалиста зовут Ольга. Она ответит на все ваши вопросы более подробно. Просмотры в день звонка. Всем пока!